Честность. Честное общение эмоционально нейтрально. Это констанция фактов без их личностной интерпретации. Практикуя такое общение, ты сможешь сказать любую правду без страха кого-либо обидеть. Доброе всем жизни, дорогие друзья. В эфире Правое Сибирь. И рубрика Примеры выигранных дел. Сегодня в нашем видеообзоре... Рассматривается решение по гражданскому делу Краснооктябрьский районный суд города Волгограда. Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде гражданское дело по иску АКБ из, банк название вообще интересное, в лице конкурсного управляющего государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов, так, фио таком то обзыскание задолженности по кредитным договорам, процентов за уклонение от возврата долга. Так значит Здесь банк перечисляет условия кредитного договора. От, значит Стороны не явились на судебное заседание. Суд, проверив и исследовав материалы дела, находит заявленные исковые требования, не подлежащие ему удовлетворению по следующим основаниям. Ссылочки на статьи ГПК РФ, которые я тоже рекомендую э, читать, так как будет вам понятно. Далее суть. Конкурсный управляющий государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов обратил, обратился в интересах АКБ Промбизнесбанк с иском взыскания задолженности в пользу банка по кредитным договорам. Двадцать мая 2005 года, предоставив в обосновании наличия у ФИО до должности перед банком выписки по счетам клиента, ссылаясь на отсутствие конкурса, у конкурсного управляющего, указанных кредитных договоров и достаточность указанных выписок, подтверждающих, по мнению ССР, передачу перечислений денежных средств ФИО для подтверждения заявленных требований. Далее. По смыслу приведенных правовых норм обязанность заемщика возродить полученные от кредитора денежные средства возникает при доказанности факта заключения между ними договора на определенных условиях. Предмет доказывания по делу взыскания задолженности по кредитному договору входит в обстоятельства передачи банком денежных средств заемщику и невыполнение им обязательств по их возврату, обращаясь в суд с иском о взыскании задолженности. Истец должен представить доказательства заключения кредитного договора на определенных условиях. При отсутствии в деле подписанного сторонами кредитного договора должны быть другие доказательства, свидетельствующие о воле извеления сторонное заключение кредитного договора. Подтверждение факта выдачи денежных средств и сом ответчику материала дела представлены лишь выписки по счетам ФИО за период такой-то, полученные из электронных баз данных банка. Однако односторонний, незаверенный в установленном порядке документ не может служить достаточным доказательством получения денежных средств по кредитному договору. Материалы дела не содержат достаточных и безусловных доказательств, <coughs> подтверждающих заключение кредитных договоров с банком и, и, Так, ФИО. Оформление договорных отношений по выдаче кредита не ограничивается составлением сторонами только одного документа кредитного договора. Подписанного на ими, а подтверждается и другими документами, из которых будет явствовать волеизления заемщика получить от банка определенную денежную сумму на оговоренных условиях. Подачи клиентам заявления о выдаче денежных средств, внесением им платы до предоставления кредита, принесли клиентам банка денежных средств, заведение судного счета и так далее. И, в свою очередь, открытием банка судного счета клиенту и выдачу последним денежных средств. При этом.. Какие-либо документы, подтверждающие волеизлияние обеих сторон на выдачу и получение заемных средств и свидетельствующие о наличии фактически сложившихся кредитных обязательств, например, договорная переписка из заемщика с банком заявка на получение кредита, платежные документы и СОМ не представлены. Кроме того, представленные выписки сами по себе не являются достаточными и достоверными доказательствами перечисления ответчику денежных средств. Вместе с этим отсутствие кредитного договора препятствует установлению судом таких существенных условий этого договора, как сроки возврата основного долга, размеры порядок начисления процентов и других. При таких обстоятельствах на основании одной лишь выписки по счету не может быть сделан вывод как о наличии между сторонами отношений по кредиту, так и о фактическом предоставлении денежных средств и пользовании ими ответчиком. Суд решил исковые требования АКБ «Промбизнесбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации агентства по страхованию вкладов к ФИО такому-то взысканию задолженности по кредитным договорам процентов за уклонение от возврата долга оставить без удовлетворения. Читайте внимательно, дорогие друзья, свои кредитные договоры. ознакомляясь в суде с делом, когда если на вас подал Иск в судбанк, ознакомьтесь со своим делом и внимательно читайте все-все-все пункты, и вы найдете очень много несоответствий. Я вас уверяю. Но кому нравятся наши видео ставьте любо, подписывайтесь на канал, делитесь видео в соц. сетях. Смотрите под видео дополнительные ссылочки. Документы для скачивания будут вот здесь. Вот. Общий плейлист выигранных дел. И Google Диск. Сегодня у нас уже записывается 138 видео. Это соответственно 138 решение в пользу заемщика. На этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание.